Всем привет! Сегодня я расскажу о новой версии самого лучшего видеоредактора под названием Blender. Это версия 3.5. Думаю, самое главное в этой версии это волосы. В прошлой версии Blender 3.3 реализовали систему волос на основе кривых, а эта версия получила просто невероятные усовершенствования, связанные с волосами. Если вы хотя бы раз сталкивались с симуляцией волос в Blender, то замечательно знаете, какая там жопная ситуация и насколько это все блевотно выглядело. По этой же причине среди Blender художников очень популярны стилизованные волосы. Благодаря геометрическим нодам теперь стали возможны любые виды волос, меха, шерсти, травы и так далее. Особое внимание было уделено разным стилям волос, поэтому под каждый вид волос теперь есть собственная нода. Есть геометрические ноды для заплетенных волос, для кудрявых волос, для вьющихся волос, закрученных волос и много чего еще. Там примерно аж 25 волосяных нод, поэтому думаю, будет достаточно. Также, впервые в истории, Blender будет поставляться со встроенными ассетами. В библиотеке ассетов теперь есть 26 вариантов волос, и их можно довольно просто менять, перетаскивая из библиотеки на персонажа. В режиме скульптинга для кисти Draw появилась поддержка Vector Displacement Maps, или просто VDM. На видео видно, что с помощью этой штуки можно на лету вылепливать различные элементы из заготовленных виде кистей. Для особо ленивых людей это будет прям невероятно полезно, надо будет попробовать. Наконец-то улучшили композитинг, теперь мы будем в реальном времени видеть результат при цветокоррекции, добавлении фильтров и всего такого. Теперь не нужно каждый раз рендерить и проверять, что там получается, короче, наконец-то. Yes! Yeah! Hey, yes! ah! yes! yes! Cycles теперь использует Light 3 для более эффективного сэмплинга сцен с большим количеством источников освещения. Это позволило значительно уменьшить шум. Точечные источники света в Cycles теперь поддерживают неравномерный масштаб объекта, по типу того, как это визуализирует Иви. Также немного улучшили рендеринг анизотропного BSDF с добавленной шероховатостью. Улучшили библиотеку POS, там добавили больше настроек, горячих клавиш и вот всего такого. Для Grease Pencil в модификаторе Build добавили опцию Natural Drawing Speed. О. Oh. Вы из Англии. Если коротко, то оно позволяет создавать эффект процесса рисования только с опцией Natural Drawing Speed. Оно должно выглядеть более натурально. И в основном это все. Конечно, как всегда в Blender есть еще куча изменений, но они не такие интересные. Я, конечно же, жду, когда уже в Blender добавят слои для рисования текстур, потому что меня уже задолбало все рисовать на одном слое. Надеюсь, это как можно быстрее добавят. Короче, переходим к титрам и послушайте музыку, которую я в последнее время слушаю.